Добро пожаловать на производство Вардек. Вардек – ведущий производитель элементов кухонной мебели. Фасады, корпуса, столешницы, стеновые панели – все, что нужно для изготовления современной кухни, производится здесь и сейчас. Пока вы смотрите этот ролик, мы производим. Производим. Производим. Производим. Производим. Сектор выпускаемой продукции нашего предприятия постоянно расширяется. И сегодня, наряду с кухонными каркасами, столешницами, он включает в себя также фасады, шкафы, купе и прочие детали. Наши кухни кухне, покупателями на всей территории России, из привлечения. Я могу сказать, что наша компания занимает лидирующее положение на мебельном рынке. Ведь не случайно на нас давно обратили внимание такие крупные ритейлеры, как Икеа, Леруа Мерлено, Би, Макси дом и другие компании. Еще одним знаком доверия покупателям можно считать и то, что кухни нашей марки пользуются спросом не только в ближайших Санкт-Петербурге регионах, но и по всей территории России. Предприятие активно модернизирует свою производственную базу. Была разработана программа поэтапной коренной реконструкции предприятия. В рамках реализации этой программы приобретаются современное оборудование и технологии, которые отличаются самым современным мировым стандартам. И здесь, конечно, безусловно, выбор был сделан в пользу известной немецкой компании IMA. На нашем заводе созданы рабочие команды, разрушаются барьеры между отделами. В итоге люди, которые работают на нашем заводе, направлены только на одно – это на улучшение показателей производственных процессов. Они мотивированы, и это, безусловно, приносит очень большие результаты. Устойчивые большие продажи, они невозможны без соблюдения требований по качеству И на фабрике все прекрасно это понимают И максимально делают для удовлетворения потребностей клиента Качество слагается из основных трех компонентов Правильного выбора материалов Соблюдение технологии, правильное оборудование, современное оборудование И компетенция персонала Для этого мы проводим обучение персонала, аттестацию работу над ошибками. Еженедельно на предприятии проводится совещание по качеству. Вардек – это 18 лет непрерывного развития. Вардек – это 6 городских комплексов по всей России. Вардек – это 370 салонов по всей России и СНГ. Вардек – это показатели рентабельности от 42% и выше. Вардек – это уникальный проект на мебельном рынке России, в основе ассортимента которых лежат качественные мебельные полуфабрикаты, выпускаемые под запатентованной маркой Вардек. Станьте нашим дилером или салоном. Компания Вардек предлагает вам кухня от эконом до среднего плюса, пакет уникальных технологий по эффективному продвижению продажи, персональный интернет-магазин и персонального менеджера, который в онлайн-режиме будет оперативно помогать и консультировать вас. При всем многообразии выбора надежный вариант только один.